друзья всем привет это илья рахманин сегодня мы будем заниматься техобслуживанием лодочного мотора suzuki df-20 прошли значит на обкатку 10 часов, и при надо поменять масло в двигателе в редукторе пришприцевать в общем сейчас покажу открутили пробку заливную с редуктора и здесь тоже сливаем масло. В общем делаем полное ТО двигателя Suzuki DF20. Сейчас поменяем масло в редукторе, потом поменяем масло в двигателе, поршприцуем мне масло масляный фильтр. Сняли половинку кожих, чтобы добраться до масляного фильтра. Ну, Сам, вон, вон, вон, прокладочка. Прокладочка, здесь прокладочка вон здесь. грязные грязные старый фильтр весь грязный Нет, грязь. Угу. ставим новый фильтр Ту. Еще добавим Подключили заливную горловину И качаем До поступления масла сверху Все, пошло масло, останавливаем все, обрабатываем силиконовой смазкой для защиты. Заменили масло двигатели. Заменили масло в редукторе. Все, ТО готово. Обслужили, значит, мотор. Друзья, мы занимаемся техобслуживанием и ремонтов двигателей разных стационарных подвесных как на нашей территории, так и выездом к вам. Обращайтесь, все контакты в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи!